Я, пожалуйста, Миша, что у меня депрессия. А он мне говорит, что я к нему не обратился. Да. Я могу лечить депрессию, ребят. Беговые в том числе. Беговые, беговые. в том числе. У меня депрессия беговых. никогда не была. Я в 8 лет, ультрамарафон и марафон. Друзья, самое главное ⁇ это путешествие, это любовь, уметь отрываться по полной, ни о чем не жалеть. Мы живем только один раз, друзья. И должны понимать, мы не должны жалеть ни денег, ничего, лишь бы постоянно быть на позитиве. А это поддерживается только личным отношением к жизни. Нельзя, нельзя обращать внимание на негативные вещи. Нужно получать удовольствие от бега медленного, быстрого, в пустыне, во льдах, в горах, где угодно, и как можно больше путешествовать. Путешествие развивает очень хорошо и по России, и в мире. И как можно больше дружить с людьми И тогда у вас будет все здорово Но бег это самое главное средство от депрессии И беговой депрессии вообще быть не должно ну, вот Просто меня, не, нужно, не нужно выкладываться на, на 100% Надо себя Мы, беречь, да? мы же не профессиональные спортсмены Ну а что выкладываться быстрее, выше, сильнее? Это вот э, э, э, другим А мы должны получать удовольствие от жизни, ребята Удовольствие от жизни надо получать а не лежать там с языком на, на плечах. Вот это мое мнение, друзья. Я не настаиваю. Но зато мы всегда улыбаемся, смело да, по жизни да. идем и не боимся прекратить. Хотя смотришь, never. never give up. Да. Нам на Мишу смотришь, снова рот растягивается душей. Ну, я говорю, да. Но я, бывает иногда я там не умоюсь, поэтому все смеются, наверное. Вот, Ну, на самом деле, мне кажется, так должно быть, Олег. Вот Олег просто я его чувствую, просто не просто друг, а уже как брат. Вот за 4 года. Он всегда выстреливает в конце, с флажком бежит. И прям всегда, я, если я не пожму руку Олегу на старте, не то, то все плохо будет. Уже наш талисман, Олег. Но... Рад тебя. Да, да. Спасибо, что приехал да. еще раз. Слушай, приезжай, Олег, пятый раз. Это же Юбилейный старт. А, Миш, пятый раз я вообще я не хотел ехать в этот раз. Но знаешь, так. почему все произошло? была депрессия. Не, не, не, у меня не было тогда депрессии. Почему я побежал? Угу. Потому что вы зараза не, не додали. В прошлый год уже поздно было, все, кончилось. Ты помнишь там так. болото? Я побежал поздно, когда все толстовки разобрали. Ты хотел взял? Да. И пришлось на мостовку. Не мар... осталось? Тогда нет, не досталось. Ну, есть вот, уже? слушай, сейчас а, езжу. Да. И я по на московском марафоне, сказали, мы будем. Я прихожу с Толстовкой, а там народ в ажиотаже подписывается на этот год. Ну и, естественно, я подписался. — Я не планирую. — Это Просто московский марафон. Никого нет. — И такая очередь. — И очередь на грудь записывается. — На грудь. Это я вспоминаю, фотографию. фантастические. — А на следующем, в следующий год я обязательно бегу, потому что я перехожу в другую возрастную категорию. Mm. Да, я там типа могу это самое... Мы подумаем, со следующего года юбилейный старт делает награды специальные для возрастной группы. <сос> Сейчас мы дарим подарки разные <сос> <от> партнерам, <сос> все <сос> приятно что да? Да. А будем делать какие-нибудь такие кубки приятные. <сос> вот. Надо я, делать. Я, я так, думаю, так думаю, ну могу же я за год, ну как бы поднапрячься, оторвать задницу и результат свою улучшить. Ты сто бежишь 50? 100. 100? Ну 50 мне нереально. 50 там все быстрые, а 100 там все таки помедленнее народ бегает. Зы-зы. Слушайте, если я то по максимуму Знаешь, Если я еду куда-то, какой смысл не, ну ты, бежать ну, ты в 60-х, 30 -ку. Ты как Божий Дар, а я как яичница Да ладно тебе, Господи! Знаешь, вот есть... Я сразу говорю так есть маги да. маги магистр йода да. И там вот Оби-Ван да. А я юный падаван Прекративый Я люблю просто бегать Ну ты зажигательный, я всегда смотрю Когда ты там пробежал, сям пробежал такой. Главное бежать и улыбаться Настроение, настроение, кайф ловить Когда бежишь там с горы Когда бежишь в пространство, тебя телефон не звонит Ты чувствуешь свободу И вот в этом кайф Ты бежишь и у вау, я помню, вот это сейчас последний был я просто бегу, там деревня такие, эти, цыгане ходят, там, -у -у, Ну, гости там, наверху, uh -huh. республика сердца, и я просто бегу, деревня заканчивается, и просто скала, представляешь, скала, я бегаю скалу, да, и там просто так.. У меня же дыхание захватило. Же, вот это вот я увидел. Каждое место уникальное. Каждое место, и везде красиво. Везде, возьми любой старт. Вези к красиво. Вот да. да. только я не принимаю. Вот по бегушке попросишь дорогу. Это можно на даче сделать. А так должна быть сложность, должна быть какая-то трудность. А просто легать э э, мы с тобой на дачке не да? Да. да? Слушай, ну нас какие а -а -а. сюрпризы, на трассе ждут, кроме подсохших болот. В этот раз сухо, угу. трасса будет более скоростная. Травы, я так понял, больше, да, трава гущая. Нет, нет, нет не такая же? Да. Меньше воды, да, я думаю, я ожидаю лучшее время. Лучшее время. Я тоже надеюсь, что... Я посмотрел лучше так, время. послушаем. Вот, там где поможем, чтобы можно было безопасно перебраться. Ну, в принципе, интересная пятерка, будет 5 километров. Накануне, километров. Да? да? Она такая сложная. Там 150 метров. Ну, для соточников я бы не советовал. Ну, я тоже думаю, что... Не советовал, не надо. Это просто делают волонтеров, десятка полтинников, чтобы размяться. Ну и тоже какой-то интертеймент. Знаешь, а веркальный километр в горном заби. там узнавато будет. Я не готов Погода бегать будет непросто вот, рыцарские бои, потом там еще... Ну, пыль, мы всех привезов. пропускаем, mm -hmm. да? <сих> все, кто нас отходит? В общем, вы увидите, 17.40 рыцарские бои. А, все. это накануне, да? Вот. <сих> а, <сих> да? а, я думал, это пока будем не, не, мы будем бегать, нет. вы все увидите. Все увидим, все да. увидим все. да. Надо жить просто и наслаждаться жизнью. И вообще не обращать внимания к какой-то фиге. Все, на самом деле, фигня такая вообще. Вы и на улицах не, не, не стоим. Поэтому... Ну... Но... Солнце... Да. Но я что должен сказать? Начиная, так, я первый забег у меня был в 2015 году, да? Первый, первый забег организовал, первый забег. У тебя да. был в 2015 году, да. да, я на полтинник туда плюнул, он бесплатно автобус это <соединяю> Доеду бесплатно, <соединяю> со мной пробегусь. <соединяющие> да, и Каждый, начиная с на 2016 вот, -го года я год планирую посуду. Я год планирую Спасибо, посуду. Очень да, да. То есть я это все суда, я вот застолбил и в следующем году сказал, все, вот пятый раз я бегу, я хочу другой. Постоянно. Да. Ты вот хороший человек. Вообще к нам приезжают хорошие люди. Mm -hmm. Вот, Скажи мне, друг мой, как, как захочешь потом а, Скажи, почему вот ты может быть мы не можем сейчас, точно, сказать, yeah. да? Жизнь она mm -hmm. Почему вот ты, можешь, может быть, приедешь в шестой, в седьмой, восьмой раз? Почему, почему? Почему я приеду в шестой, седьмой, восьмой раз? Почему? Может быть, я же не на стоянке, да, да, ты да, же вообще я не доплачиваю. Да-да-да. Вообще, я хотел пять раз пробежать и сделать паузу, и пробежать льтон 100 миль, да, то есть осознательно. Но он же раньше. Он раньше, я что переживаю, что если я пробегу 100 миль, то я к сотке не могу не установиться. А вторая мысль у меня может быть такая, что если я пробегу к льтон, то уж после этого сотку я как-нибудь сделаю через два месяца да, и да, и... Да. А, а почему почему я приеду ну мне реально нравится там хорошо кайфово спокойно да. это бег по природе вот и один из важных моментов это доступно с точки зрения транспорта но ну, если из москвы мы говорим все сел до владимир доехал на маршрутку пересел ты там то есть я на самом деле рекомендую даже может автобусами не пользоваться а там как кайфу, я не знаю, кайфу. почему там, да. Мы и, и в вот хорошо. Кратится, вертится, да, да. Да. И это возможность, да, еще просто 15 часов побыть наедине с собой, в природе, да, с людьми как-то. И, это и возможно... одним кругом, извините. Одним кругом, это Есть, вообще шикарно. Да, да, да. Один круг, это вообще ну, шикарно. Зачем мы самое первое это делаем? Да, один круг это вообще шикарно. Потому что я вам честно скажу, когда я в шестнадцатом году бежал в два круга, у меня самая главная задача была не остаться после первого круга, когда я, я смотрю, смотрю народ, ходит, пьет пиво, отдыхает, там расслабляется, ты сел, переводил мяски, не хочется. У меня такое одиночество было. Я uh, бежал с высором трейла в Швейцарии. Суму, год, лет 5, лет 4, не помню. И значит, я там не разбился фонарь. И я, мы шту, я штурмую Айсхорн, Гранд Залонос, Айсхорн, 3-800, я не помню, сейчас мне совсем то, что помню. помню, 3 800? я, короче говоря, лезу, а темнеется, не угу. в горах, да? Да, и вообще не видно, что по ногами. да. И тут, значит, я ну, где-то за, за камнем нахожу японца, и он сидит с такими глазами, значит, мы сейчас дружим. Потерялся все. вообще, не, да? Нет, ему плохо. Угу. Я, ним, я ему дал обезболивание, на чем встал. Я прицепился к нему, он светит, мы идем с вами. Я встретил еще одного чувака из Швейцарии, Тобис. Мы тоже дружим, переписываемся. Вот. Знаешь, мы идем, и вот мы просто… Паровозиком таким, да? Да. Ну, вот наклон очень большой, mm -hmm. видишь, мы прям еле-еле. Вот. И холодает, там же… Три... Не помню, 3,80 или три... Слушай, я не могу вспомнить. И, значит, Швейцарий все время говорит, «Какого?» Да. Я делаю здесь, у меня жена, дети. Mm -hmm. А я еще не знаю, да, мне все равно. Вот, но все равно я такой тоже, какого фига вообще мы сюда забрались? Yeah. И он говорит, что залезаем. Значит, а, быстро там, там даже на пункте питания пожрать, посидеть нормально нельзя. Ну, это вот горная база, где mm -hmm. эти поднимаются подъемники. Да, там холодно. Просто он мне говорит, а мы горяченькие, да, mm -hmm. за заползли. Он говорит, еще 15 минут и ты тут останешься. Пошли. Я же, японец остался дальше. А мы с ним начали. Со швейцарцем. Да, со швейцарцем. Мы начали спускаться вниз. Не помню название города. Но, но ты знаешь, для Швейцарии мне показалось странным. Было 12 часов ночи. Ну ты понимаешь, темно, да. рестораны, битком, все, въезжают, все гуляют, не, не спят, да? Я чувствую запах алкоголя. Но, понимаешь, ты голодный, да, вот ты бежишь на своих этих. Я чувствую запах еды вот этой вкусной. Алкоголь, значит, вина, там, вот это все, праздника, клубы, дынс-дынс-дыс. Какие-то девушки выходят из клуба в Минип. И тут, значит, мы вдвоем с палками идем по городу. А вам еще дальше надо было пройти школь? Конечно, это 90 километров, а мы были там, может, на. Ну, может быть на 65-м, может быть, на 70 я не помню. И у меня внутри такое одиночество. Вот они сейчас. В большом городе. Они вот это все, все, а я просто вот не с ними, понимаешь? Я должен еще, мне еще нужно потерпеть, значит, ноги болят, это был мой третий ультра или четвертый, все болит, чувствую себя фигово, Эээ, руки в зубы и пошел. Я помню, я удивился, а, ну как бы я только начинающий был когда еще, <мыв groan> ультрамарафонец, и значит, у все время, я по ребеночек там где я встречал мужик Iron у него было написано полный <мыв> Iron <quiero> а там, я не где-то в я не помню, в Германии, не помню, где его жена там на карточку не встречала и подкармливалась. А тебя никто не встречал не подкармливал? Ну нет, дело не в этом. Просто я смотрел, не думал, Блин, как он круто идет перед меня. И тут значит я бегу. Последний спуск в довоз. И я просто понимаю, что мне надо бежать. Я бегу, значит, всей дури. И а он я его обгоняю. У тебя наверное, там все просто зажгло. Он шел вот так. Еле еле. Он говорит, Майкл, как ты можешь бежать? Я пустой, он прям сегодня, я помню, все, вот, знаешь, это каждый ультрамарафон это маленькая жизнь, этого да. поступил. Он всех лопает, говорит, я пустой, мои бензобаки пустые. А я говорю, мне самолет! И я, короче, бегу я на И мне так это понравилось вообще. Вот я говорю, каждый ультрамарафон это маленькая жизнь. Да, да, здесь я с тобой согласен. Я люблю возвращаться. Знаешь, я вот хотел бы вернуться с пухань. Хотел бы вернуться на свой Сарен Трейл. Хотел бы вернуться на наш забег, который меня вообще полностью изменил. Архитектор Ультра. Я, с... я всегда про него говорю. Он для меня вот до сих пор. Я обязательно туда приеду. Уже Айрман, ты хочешь? Или это не твое? А, триатлон, у меня нет времени, <свят> чтобы готовиться к нему. И для меня, для меня на данный момент я могу сказать какую-то... Непонятный? Не-не-не, может быть, обидно вещь для тех, кто понимает, для меня слишком быстрый, даже слепонный. Ну, то есть, потом ты сменил, потом велосипед, потом сменил, ты бежишь. То есть, как-то вот, и это в городе, чаще всего. А здесь, ты просто бежишь, там, впереди 20 километров никого. Там, то есть, вообще, вот это Ты и мир, больше и это меня притягивает. Может быть, когда-нибудь, но, честно говоря, тем более, понимаешь, еще, чтобы хорошо выступить на триатлоне, это вообще 6 дней в неделю надо пахать по две трюновки в день. А чтобы пробежать, утро, чтобы пробежать утру, чтобы пробежать утром, не надо пахать так, как на, надо на триатлоне. Да, а да, чтобы да, пробежать в или вообще можно быть готовым к И ощутить праздник жизни. Вообще, вот я реально рекомендую приехать пробежать там 10 километров, ощутить эту атмосферу. Энергетику. Энергетику, да, да. какой там народ, потому что... Ребят, ну я честно скажу, Олег, я честно скажу, я, я честно, я в России еще не встречал. не потому что это мой старт. Я просто я не понимаю, почему нельзя... Но я, мы, мы делаем так, чтобы люди чувствовали эмоции. Мы делаем мероприятие, мы делаем, даже не люди, мы делаем не просто все, мы делаем глобальный праздник. Глобальный праздник трейлеров не делает никто. На данный момент. Не делать никак. А 100 миль твоих вот этот, который еще не открывается, кнопочка на сайте. Когда ждать? А что, уже все там написано? Зайди все уже почитай. Открывается уже? Зайди, почитай. Ой. Сюрприз.